Достаточно серьезный вебинар, вот, на котором мы рассмотрим много вопросов, ответов. Вот. И значит, за вот три дня да, мы собрали с, с полей, так скажем, те вопросы, которые возникают при значит, общении с кандидатами, да, то есть людьми, которым вы даете информацию, вот, а с партнерами, с новичками, даже уже там не с партнерами, вернее, не с новичками, партнерами, не новичками. Вот, то есть всегда вопросы появляются, всегда что-то будет интересовать, всегда будет хотеться узнавать больше информации и так далее. Так, сейчас, секундочку. Значит, смотрите, сегодня у нас школа называется «Как работать с возражениями», ну, или просто «Школа по работе с возражениями». Вот. и те возражения, которые, значит, предоставила нам наша команда с полей, да? вот. я их разбил на несколько, ну, так скажем, групп. То есть возражения все разные, но при этом некоторые возражения, они попадают вот в одну группу, а другие возражения в другую группу, там, в третью, 4 четвертую, в пятую. Вот. И для того, чтобы, ну, так скажем, более быстро, более правильно, эффективно работать с этим возражением, нужно понимать, откуда эти возражения идут. В 17 лет проходил очень мощный тренинг по возражениям, и я прям вот уверен, что мы подобный такой тренинг э, можем провести когда-нибудь в офлайне, потому что этот тренинг именно практика, и его как бы провести в онлайне достаточно сложно. Вот. Но э, некоторые моменты я из этого тренинга взял для сегодняшнего нашего обучения. Вот я думаю, что у нас получится очень эффективно сегодня поработать. Так, э, давайте еще раз проверим связь и пойдем уже к возражениям. Напишите от 1 до 10, как слышно. Ну, видно меня, не видно пока, ну, по крайней мере, как слышно. 10-10, отлично. И давайте, значит, мы начнем с чего? Я вам сейчас покажу видеоролик для того, чтобы понять вообще, как можно и нужно, и прям вот, чтобы там на 100% да, работать с возражением. Вот, и потом, значит, уже перейдем к нашим возражениям, и вы будете прекрасно понимать, как эти возражения применять в там, реальной жизни. Вот, значит, это видео записано ну, там, из одного тренинга. Сейчас мы послушаем просто скрипты продаж и, соответственно, скрипты ответов на возражения. Вот, и после этого видео, значит, мы двинемся дальше. Алло, добрый день. Да, добрый. Компания АСУ, 21 век, менеджер Анастасия. Соедините меня, пожалуйста, с генеральным директором. А вы в какую компанию звоните, подскажите, пожалуйста? Вы на мобильничек звоните, с директора нету рабочий день закончен. К какому вопросу? А когда директор будет, подскажите? А, ну, на этом телефоне никогда не будет. Я зам директор, вы можете мне сказать, по какому вопросу звоните. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? А зовут меня Игорь. Игорь, очень приятно. Игорь, мы проводим семинар практикум для руководителей, как привлечь новых клиентов. Секреты эффективной работы вашего отдела продаж. А другими словами, как правильно организовать отдел активных продаж? Ведь ваши менеджеры ищут новых клиентов. Ищем, да. И вы знаете, что у меня, что у генерального, наверное, к сожалению, не будет времени просто на семинар. Вам хотелось бы повысить эффективность работы вашей компании, чтобы недостаток времени вас не беспокоил? Вы да, знаете, нет, наверное, на данный момент все устраивает, все хорошо, уже схема отработана, сейчас пока еще нового, так скажем, придумывать не будем. Правильно ли я поняла, что ваши сотрудники загружены на 100% и больше? Да, в общем, да, даже может быть больше. Ну, значит, мы вовремя к вам обратились. Наша технология позволит вам перераспределить нагрузку на менеджера более эффективно и сбалансированно. Один менеджер сможет вести в два-три раза больше клиентов. На семинаре вы увидите резервы вашего отдела продаж и сможете эффективно их использовать. Вас записать на семинар. Я понял. но ну, вы знаете, наверное, нет пока, в любом случае нет, просто действительно сейчас нету времени. Вы, конечно, очень здорово все рассказываете, но, правда, сейчас не будет вести. Хорошо. Ну, тема улучшения продаж вам интересна? Да, наверное, нет. Я говорю, в принципе, на данный момент мы работаем, нужно с кем все устраивать. Ну, у вас все так хорошо, но у вас нет времени, так же не бывает. Так нет, наоборот, когда нет времени, это очень хорошо. Это значит, что все работают и чекутся. А вы до Тевари ездите? Молодец. Нет, не на Тевари, но... Нормально, я живу плохо. Игорь, ну значит у вас есть перспективы, значит вам нужны новые клиенты. Давайте запишем вас на семинар. Слушай, ну что, невозможно спорить. Ну, а семинар, где он проходит, и сколько времени надо Семинар проходит в Санкт-Петербурге, адрес метро Площадь Мужества, а то след дом 4, это гостиница «Арбита». Вот. Значит он состоится 22 августа, и длительность его 8 часов, с 10 утра до 6 вечера. С перерывом на обед и кофе-брейки. Ну, вы знаете, вы, конечно, можете выписать на Синомар, но я вам ничего не обещаю. Ну, там дальше идет занудный блок, э, электронный адрес он свой дает. И... Ну, все, дальше там идет занудный блок. Но самое главное, что мы увидели, да? Значит, когда у вас есть готовый ответ на готовые возражения, ну, то есть вы уже знаете, какие могут быть возражения, вы разружаете, так скажем, своего, ну, если там говорить про бой, да, про какое-то, то вы разружаете своего противника. Вот. Поэтому наша школа будет полезна Сегодня для тех, не для тех, кто зашел в компанию на пассивный доход, на дивиденды, вот, а именно для тех, кто работает в полях, для тех, кто делает звонки, для тех, кто приглашает людей, для тех, кто проводит презентации и так далее. Ну что ж, поехали. Значит, первый блок, который, который я отнес, ну, то есть первый блок возражений, я отнес к возражениям от неуверенности. И это, значит, такие возражения как Значит, ну, я буду вычитывать. Я как-то заинтересовалась тем проектом вначале, но потом поняла, чтобы в нем зарабатывать, его нужно двигать, и притормозила. Следующее возражение. В общем, ты мне сразу говори, пирамида, хайп или что это такое. Далее. Пока думаю, изучаю информацию. Если меня заинтересует, я там знать. Далее. Не умею звать людей. Следующее. Вообще не интересуюсь заработком в интернете. Следующее. Не занималась MLM. Ну, последнее. Никогда не поверю, что можно зарабатывать в интернете, вранье все это. Вот смотрите, фактически все эти возражения, они идут от неуверенности человека, что у него получится. Поэтому что, ну, как бы, что нужно дать человеку, которому, которому не хватает уверенности? Вдохну, вдохновить его, вдохнуть в него уверенность. То есть когда человек вам отвечает такими возражениями, это значит, что вам нужно <laughs> убедить его в том, что у него все получится, и помочь ему, чтобы у него реально получилось. Понимаете? Дайте ему эту уверенность. А, ну, наверняка вы там на разных тренингах видели, что, видели, слышали, что люди делятся на несколько категорий. А есть категория моторы, да, то есть люди, которые отхватывают любую идею очень быстро, они зажигаются, А вот они просто как поток энергии начинают двигаться, то есть у них нет никаких сомнений, они там идут на пралон. Есть люди, которые, так называемая поддержка, да, то есть это люди, которые, ну, такие, то есть они, очень, они, готов, они готовы выслушать, они могут посочувствовать, они реально могут по, как бы быть рядом в сложной ситуации, они всегда помогут, они всегда подадут руку, вот, то есть на этих людей сюда можно положиться, вот, но при этом вот у них как бы вот, то есть это как раз та категория людей, которые по большему счету, то есть если в них это есть, вот, они задают такие вопросы. Ну, и соответственно, как бы я, например, там, ответил человеку, который у меня спрашивает, я не умею звать людей, слушай, друг, мы работаем командой, мы проводим системные обучения, если ты хочешь зарабатывать, выйти из той ямы, в которой ты сейчас находишься, или улучшить свою жизнь, или там, избавиться от кредитов, там, или купить себе там, машину, или реализовать свою мечту, то давай, приходи к нам в команду, мы тебе поможем, мы тебе, мы тебе, мы тебе обучим, тебе обучим, помогать тебе, подсказывать тебе. Твоя задача только приглашать людей, все остальное, то есть, а я буду закрывать этих людей, я буду давать им всю информацию. Знаете, и вот таким образом вы вселяете уверенность э, в человека, что да, действительно, если он будет с вами работать, он получит эту поддержку. И здесь очень важный момент. А, ну, как бы может показаться несколько глупо, да, то есть зачем это говорить? Я же и так как бы это буду делать, я же куратор, это мы обязанности вообще-то это делать. Но, вы знаете, когда вы разговариваете с человеком, нужно договоренности проговаривать. То есть это примерно, это примерно то же самое, как вы приходите, э, положен там, не знаю, в, скажем, не знаю, давайте так вот, продаете машину. А вы когда машину продаете, вы же прописываете все детали, да, сколько, какая цена, оставляете договор, то есть машина приходит мне деньги, вот тебе, вот в таком-то количестве, то есть это же нормальная ситуация. Также и здесь, то есть у нас же здесь бизнес, и вы, соответственно, должны человеку проговорить, что конкретно вы ему дадите, и у вас должно быть четкое понимание, что вы ему будете давать. А если у вас этого понимания нет, соответственно, вы сами не знаете, что делать с этим новичком, соответственно, эта неуверенность есть в вас, и вы, уверенность в, в своем, так скажем, там, новом партнере, вы никогда не не сможете как бы закрыть. Никогда ему не сможете дать эту уверенность. Поэтому уверенность должна быть у вас у самого, что вы можете дать этому человеку. И в разговоре с таким человеком вам нужно эту уверенность вдохнуть в человека. Далее, ну давайте там другой пример возьмем. Никогда не поверю, что можно зарабатывать в интернете вранье все это. Слушай, ты знаешь, а вот мой куратор уже там 2, 3, 4, 5, 10 лет занимается интернет-бизнесом. И у него все получается. Ты знаешь, даже если вы сейчас, например, я а, тоже думал, что все вранье, но я вижу, как он улучшил свое материальное положение, как он съездил отдохнуть, как он там приобрел себе автомобиль и так далее и тому подобное. То есть а, даже если у вас нет своего результата, показывайте результат своих а, вышестоящих кураторов. Мне занимался MLM. То же самое. Ты знаешь, я когда-то тоже не занимался MLM. И когда я пришел, я тоже, у меня тоже не было опыта. И я попадал на обучение, я ездил на семинары. Я ходил на вебинары, я ходил на школы, посещал значит, там, конференции, я развивался, я тренировался. И теперь я могу сказать, что я занимаюсь MLM, я зарабатывал с этого. Я тебе предлагаю это, потому что ты, когда выходил на работу, ты же, наверное, учился перед тем, как выйти на работу, тебя инсту... ты проходил какой-то инструктаж наверняка. То есть давайте понимание людям, как бы на примерах. Дальше, значит, ну вот достаточно интересное такое <coughs> возражение. В общем, ты меня сразу до хайп или что это. Вот. значит, смотрите, когда есть два типа людей, которые задают такие вопросы. Первый тип людей, которые все знают, ну, то есть знают, что такое пирамида, знают, что такое хайп, могут отличить, например, MLM-компанию от пирамиды, могут, знают, значит, виды пирамид, какие они бывают, они знают статистику, вот, они, значит, в курсе, какие MLM-компании вообще существуют, какие лидируют, то есть это люди как бы, ну, подкованные. И с такими людьми, с подкованными, вам просто нужно а, привести аргументы, а, ну, то есть привести аргументы, которые дадут человеку, а, значит, понимание а, того, что это за проект. А, и, соответственно, он сам сделает вывод, то есть у него у самого развеются там а, сомнения. Но а мы про этот вид людей и про эти возражения будем говорить чуть дальше. А есть люди, которые, значит, второй тип людей, да, которые не понимают, что такое пирамида, а, вполне возможно, они даже не спросят, что такое хай, потому что они даже не слышали этого слова. Вот. Но при этом, значит, они спрашивают, задают такой вопрос, да, то есть, а не пирамида или это? И такие люди, они задают вопрос, а, а, как бы, знаете, некий вопрос с Значит, ну, примерно из, из разряда того. Слушай, погнали, у меня есть два а, билета в, в аквапарк бесплатных. А, там, поедешь со мной, там, ну, там, вот мы группа едем в аквапарк, поедешь со мной, поедешь с нами. И такие люди думают, блин, что-то тут какой-то подвох, что-то меня куда-то, короче, там, хотят завести, не знаю, наверняка это будет некого парка, какая-нибудь сауна, опять там бухарики будут какие-нибудь там, да ну нафиг, на, не, не поеду. Вот, и таких примеров можно привести очень много, то есть просто люди как бы скептически боятся, то есть они, опять же, не уверены, да что все там будет хорошо, вот, и поэтому они просто задают вопросы для того, чтобы удостовериться, куда вы их зовете, поэтому вам нужно, в, ну, как бы вдохнуть в таких людей уверенность. Вообще, для того, чтобы, ну, как бы в некоторых таких вопросах человек адекватно оценил ситуацию, да, вам нужно предоставить такому человеку определенные, как бы, ну, факты. Вот, потому что если вы э, такому человеку скажете, слушайте, да нет, там классно, это, это аквапарк, который находится у нас в центре, там, э, там в центре города, например. Большой, ты знаешь этот аквапарк? Да, знаю. Так вот, а вот горки, все, то есть ты прибежишь, выбросишь, это надо все таким людям проговаривать, знаете, которые задают такие возражения. И когда он удостоверится, что, ага, да, все, я понимаю, куда они меня ведут, что да, там будет много народу, что действительно там это туда, куда меня приглашают, а они там неизвестно куда что. Вот, он согласится, то есть как бы он скажет, да, ладно, все, я понял. Также здесь, то есть вам нужно привести пример. То есть вот вообще, как бы, когда я разговариваю с людьми, которые вообще не понимают, что такое пирамида, я начинаю говорить там про пирамиду, вот очень часто приходится вообще людям рассказывать принцип вообще отличия пирамиды ну как бы именно в терминологии есть, потому что есть пирамида как некий устойчивый как некое устойчивое значит сооружение вот и его модель а есть финансовая пирамида и когда ты человеку начинаешь объяснять что вот смотри например как у нас устроена армия у нас есть верховный командующий, у него есть а, генералы, под генералами подполковники, подполковниками, там, майоры, под майорами лейтенанты, там пошли солдаты там, и так далее. Они еще делятся там все на разные виды войск, и все это управляется как бы главного центра. А, и эта модель управления называется пирамидальная модель управления. Государство то же самое: президент, там, а, правительство, там, министры, а, и пошли там замы, начальники, регионов там, и так далее. То есть, все это, в принципе, как бы такая структура, она очень устойчива, ей легко управлять, и сетевой бизнес он использует точно такую же систему, то есть здесь ничего а, не было придумано, чего-то сверхъестественного. Ты управляешь пятью, эти пять управляют пятью, по пять, те пять управляют по пять и так далее. И, соответственно, информация быстро передается. А, с, время, которое ты тратишь, оно а, минимальное на обучение, на передачу информации, там на какие-то а, тренинги, там, например, этим людям, или поругать там людей, там, знаете, да, там, план не выполнил, надо на ковер вызвать сотрудника. Вот. То есть, моем такого нет, но принцип, принцип такой. И когда вы это людям объясняете, в принципе, у людей э, э, возникает э, понимание, что это разные вещи, и что он недостаточно в этом как бы подкован, да, вот, и, соответственно, ему нужно просто э, об этом побольше узнать. Вот. он побольше об этом узнает, становится в этом уже чуть ли не специалистом, да, и вы можете уже разговаривать на равных, объясняя уже, то есть, следующий пункт, то есть когда он уже понимает, что это такое, то есть приводить ему тезисы, которые он понимает, что ага, да, действительно, это не пирамида, это действительно MLM, что и в этом есть отличие, и, соответственно, как бы ваши выводы приходят в, открытый, в открытые двери. Вот. Так, значит, пока я думаю, изучаю информацию, если меня заинтересует, дам, дам знать. То есть это некая такая тоже защитная реакция, то есть у человека есть неуверенность, то есть если он думает, здесь, знаете, такой, такой момент, человек не может думать о том, о чем, о чем он не знает. То есть с человеком нужно думать вместе. То есть вам прям нужно так и сказать, слушай, как бы это, конечно, все хорошо, но что ты можешь подумать о предложении, о котором ты ничего не знаешь? Я тебе скинул 15-минутное видео, ты о нем будешь думать? Этой эту информацию я, например, усваивал там, не знаю, там, пару дней. Поэтому лучше всего, если ты хочешь, чтобы ты эффективно какое-то обдуманное решение принял, да, потом не жалел, что ты решение принял, не потом проанализировав, да, например, его, там, не обдумав, вот, то давай подумаем вместе. Заодно у тебя появятся вопросы, я дам тебе на них ответы. У тебя появятся снова вопросы, я тебе снова дам ответы. Если какие-то ответы я не знаю, я, а, к примеру, а, я тебя выведу на людей, которые знаю, То есть я запишу твой вопрос, либо спрошу и тебе, а, и тебе отвечу, либо выведу познакомиться с людьми, которые знают, тебе ответит. Вот таким вот образом. Так, а по вот этому блоку понятно? По блоку уверенности или неуверенности? Напишите, пожалуйста, двоечки, если все понятно. И нолики, если непонятно. Угу. Все, окей. Двигаемся дальше. Хорошо, спасибо. Двигаемся дальше. Страх потери. Значит, а какие сюда попадают возражения? Ну, например, такие. Нет денег. Или проект интересен, но нет средств. В принципе, это одно и то же, да, но разные интерпретации. Слишком большой вклад. Можно, вопрос, можно ли занять место, а внести деньги потом? Я посмотрю на тебя. Если ты будешь получать деньги, то я подключусь. Не хочу больше вкладывать потерял в других проектах. Значит, смотрите. Страх потери – это то есть вообще все вот эти возражения, которые идут от страха потери, это возражения, которые… Все правильно, это самые, самые частые возражения они идут, знаете, от чего? Они идут от а, некой боли, боли, которая произошла а, либо не так давно, либо давно, либо в детстве, либо там в юношестве и так далее. И когда произошла эта боль, ну, то есть какое-то событие да, нанесло а, определенный отпечаток. И когда это событие произошло, организм воспри... ну, каким-то образом отреагировал. И теперь а, на все поступающие значит, предложения, даже если они выгодны, организм реагирует так, как он защищался в самый первый раз. Приведу простой такой пример. Значит, представьте себе, вы идете, я думаю, что у большинства такое было, представьте себе, вы идете, значит, подходите к дороге, вот, и вдруг, значит, там из-за поворота или просто вы не заметили, мимо вас, ну, то есть, мимо вас несется здоровенный, здоровенный грузовик с шумом, с таким, знаете, с треском, и вы поворачиваете голову, видите, что этот грузовик, значит, несется на вас, и каким-то образом ваш организм реагирует. Может быть, несколько вариантов. Первый вариант, он бежит вперед, ну, я поговорю про организм. Второй вариант, он окаменевает, то есть застывает на месте. А третий вариант, он бежит назад или отпрыгивает назад, там, неважно. Но на самом деле вариантов может быть много, да, то есть даже если человек наложит штаны, это тоже вариант, как один из того, что произойдет. А, так вот, когда вот эта ситуация произошла, из-за того, что она стрессовая, организм отреагирует на нее, ну, то есть ваш организм отреагировал на нее рефлекторно. То есть мозг не успел дать команду, что делать, и поэтому как бы сработал рефлекс, и вы что-то сделали. Так вот, организм в будущем будет применять а, ту тактику, которую, значит, а, рефлекторно выработал организм в этот момент для того, чтобы вас спасти, а, он будет применять в следующих а, критических ситуациях, либо в следующих, в следующих значит, ситуациях, когда нужно будет сделать а, выбор. Соответственно, вот, например, представьте себе, вы замерли, а, значит, там грузовик чуть-чуть там вас объехал и пронесся, уехал дальше, то есть. Вы спаслись. И организм за, запомнил, что а, в таких ситуациях, когда страшно, нужно замереть. И в следующий раз, когда вам предлагают какую-то возможность, а, ваш организм начинает реагировать именно так. Так как в прошлый раз он вас спас. То есть вы замираете. Или, или например, отпрыгиваете, убегаете, прячетесь. Вот. Или там на, наоборот, там, ломитесь там, куда-то. То есть организм вспоминает вашу защитную реакцию, которая была рефлекторно выработана, и повторяет ее. Так вот, страх потери денег, он связан именно с этой как бы, рефлекторной а, штукой. И вы должны перед тем, как вот работать с, этим, с этими страхами, вы должны это четко понять, осознать, что, человек, что у человека нет, нет денег, что не проект а, значит там ему не нравится, а, не то, что у него средств сейчас, и не то, что у него какая-то сложная ситуация или не то, что это слишком счастливый склад для него, а, или как-то сделать так, чтобы не потерять, то есть войти так в бизнес, чтобы не потерять деньги. Вот. А, или там я посмотрю на тебя, если у тебя получится, я тоже подключусь, это вообще дурость полная. То есть результат одного человека никак не может повлиять на результат другого человека. Это разные люди, у каждого свой потенциал, у каждого свой список знакомых, у каждого свой, своя энергия, у каждого свои аргументы, у каждого свой взгляд, видение, и очень много субъективных, объективных факторов, которые влияют на все это. Вот. Поэтому... Как действовать в такой ситуации? В такой ситуации вам, ну, то есть, когда человек вам говорит, у меня нет денег или не хочу больше вкладывать потерял в других проектах, он вам прям говорит, какая моя выгода. Потому что ту боль, которая возникла, человек не хочет повторять. То есть, он уже, например, один раз потерял и не хочет потерять снова. И поэтому он спрашивает. То есть, когда он вам так говорит, ой, слишком большой вклад, он вам говорит, чувак, какая моя выгода? И если это выгода будет сильнее, больше, круче, мощнее, чем а, та боль, которую я испытал, я подпишусь. Вот так работается с этим возражением. Ну, например, я представляю проект, человек мне говорит, блин, все круто, нет денег. А, можно применить вот такой а, пример. Хорошо, смотри, давай представим, а сколько у тебя есть денег сейчас? говорит там, ну, блин, вот... 3000 рублей. Окей. А, давай представим такую ситуацию. Вот у меня стоит машина, а, она стоит, ну, рыночная ее стоимость, она поддержана, ну, рыночная стоимость ее 500 тысяч. За 500 тысяч я заберу. Я тебе отдаю ее за, 3, за, а, за 10 тысяч рублей, но у тебя есть только 3. Как ты считаешь, за час ты найдешь а, 7 тысяч? И задавайте ему вопрос. Он говорит, ну, он, любой как бы вменяемый человек, да, понимает, что он, у него будет выгода. Он говорит, да, найду. Миша, okay. окей. А если я, если я хочу 30 тысяч, за час ты найдешь 30 тысяч, и я тебе отдам свою машину за 500. Любой здравомыслящий человек скажет, да, найду 30 тысяч. Окей, okay. 100 тысяч найдешь, ты мне дашь 100 тысяч, я тебе даю машину за 500 тысяч, которую ты можешь э, легко завтра же продать. Любой здравомыслящий человек скажет, даже если нужно будет найти 250 или 300, если выгода больше определенные цифры, которые есть у человека в голове, он скажет «да». И он найдет эти деньги. И он даже знает, как. Если, вы такой, если такой случай этому человеку выпадет, вы еще не успеете договорить, он уже придумает, как он эти деньги найдет. Быстро. У кого он их найдет? землет там, или еще что-то. Но он их найдет. И вот здесь возникает а, ответ на этот страх. Проблема не в том, что у человека нет денег. Проблема в том, что он пока закрыт к тому, чтобы найти деньги, или для того, чтобы получить эту возможность, которую вы ему предлагаете. А, возможно, у человека есть деньги, <смех> просто а, там, где они лежат, а, та выгода гораздо больше, чем а, то, что а, предлагаете вы, или он еще не понял, что она больше. Вот. Найти для машины или проекта – это разные вещи. Алена, я с вами абсолютно согласен, Это а, этот пример, он не для того, чтобы… А, как-то сравнить предложение проекта и предложение, а, там, купить машину. Этот пример для того, чтобы человек понял, что проблема не в отсутствии денег. Потому что когда человек говорит, блин, классный проект, но у меня нет денег, чтобы на него войти, это всего лишь страх потери. Это значит, вы не показали человеку выгоду. То есть он вам прям открытым текстом говорит, чувак, ты мне не показал мою выгоду, покажи мне выгоду. Когда вам человек говорит, слишком большой вклад, он вам говорит, где моя выгода? Когда он человек говорит, я посмотрю на тебя, если ты будешь получать, то я подключусь, он говорит, где моя выгода? Какая моя выгода? Сколько э, стоит эта выгода? Когда я эту выгоду получу? Ты мне не показал, покажи мне. Покажи мне, я войду. Покажи мне, я найду деньги. Вот. Как работать с таким выражением? Двигаемся дальше. Давайте, э, напишите четверочки, если все понятно, нолики, если непонятно. Будем дальше разжевывать. Окей, двигаемся дальше. Технические возражения. Так, Роман написал ноль. Роман, тогда пишите, что вам, что вам непонятно. Как показать человеку, что его выгода в МЛМ? Хороший вопрос, давайте его разберем. Значит, смотрите. Во-первых, вы должны задать вопрос сами себе. Какая выгода, какую выгоду нашли именно вы в МЛМ? Когда вы ответите на этот вопрос, какая выгода у вас, самому себе, честно, тогда вы сможете показать на своем примере, на примере своего видения, человеку свою позицию. Либо вам нужно спросить у человека, что он хочет. то есть выявление, Это называется выявление потребностей. То есть выгоду нужно будет выявить. И когда человек э, задает вам ну, вот разные вопросы, да, соответственно, с, э, э, когда человек задает вопросы, да, вы соответственно можете понять, э, в какую стезю, да, э, то есть на, на какой вопрос вам нужно ответить, на какое возражение вам нужно ответить, э, на какую точку нужно человеку надавить, э, какие аргументы нужно человеку предоставить, какие факты нужно человеку дать, э, что человек от вас хочет. понимаете? Любые возражения – это сигнал к тому, что, что конкретно человека интересует. Вот. Так, значит, у меня есть приложение. Каждый пускай выкладывает скринный переписок закрытых контрактов. Закрытых контрактов и незакрытых, чтобы мы смогли разобрать. Алексей, во-первых, не совсем понимаю, какие переписки закрытых контрактов. Мы вообще не переписываемся для того, чтобы закрывать контракт. Контакты закрываются либо лично, либо по скайпу. Какие еще переписки могут быть? Никаких переписок в принципе не должно быть, потому что переписка – это спам. Переписываться вы можете только с другом после того, как он уже закрыт. И если у него появились какие-то вопросы, вы должны снова позвонить ему на телефон или на скайпе. Никаких переписок, никаких дозакрывалок, закрывало переписки не должно быть. Это неправильно. Вы, вот, вы просто себя поставьте на место человека, который вам пишет. Поставьте себя на место того человека, который вам пишет. Представьте, если вам напишут. Это, ну, не знаю, я бы никогда, представьте себе, если бы мне написал, а, блин, мне сотнями пишут эти товарищи, блин, а, малазийцы, индусы, португальцы, а, испанцы, англичане, американцы, с Канады пишут, с Бразилии, каждый день мне на Фейсбук приходят сообщения о том, что я должен куда-то подписаться, причем эти олени на своем языке, они даже не, а, ну, как бы, то есть, они даже не могут перевести это, для того, чтобы я это понял. Потому что я не разговариваю на хинди, я не разговариваю на португальском, я не разговариваю на испанском. Что за бред? Что они хотят от меня? Это не работает, ребят, абсолютно. Это работало, когда, ты, когда контакт появился, когда одноклассники появились, это работало первый год. Но потом всех это задрало, и извините, это все равно, что сейчас идти и, и, и с Киркой а, пытаться, там, не знаю, а, отрыть котлован. Зачем вам это? Сейчас, вот смотрите, а, как сказал Рэнди Гейдж, один из, я считаю, очень достойных мотиваторов и людей из сетевиков, и людей, которые написали хорошие книги с очень интересной как бы, ну, как бы базой для людей, коммерсантов, бизнесменов, MLM-щиков и так далее. Он сказал такую штуку. Используйте те инструменты, которые не используют другие. Или используйте те инструменты, которые мало используют большинство. Если люди начинают рассылать письма, я заканчиваю рассылать письма. Если люди начинают... Предположим, там. Надо, надо послушать тренди, он там как бы говорит, да, то есть, если люди начинают продавать по телефону массово, я заканчиваю продавать по телефону. Если люди начинают приглашать домой массово, я заканчиваю приглашать домой своих своих кандидатов. Потому что это перестает работать. Ищите свои а, фишки, отрабатывайте их, придумывайте, генерите, понимаете, это ваша работа. Вы должны это делать каждый день. Вы, вы в бизнесе, вы должны думать о своем бизнесе, это ваш бизнес. И как вы его делаете, вы, ну, как бы вы должны а, генерить постоянно. Либо, если вы новичок, вам нужно делать всего лишь 4 шага, которые вам скажет аккуратор. Это составить список знакомых, это пригласить человека на а, трехсторонний разговор, при этом дать ему какую-то информацию, для начала посмотреть, например, а, короткую презентацию, а, вывести его на аккуратора, аккуратор его закроет, он сделает все за вас, и дальше работать с ним, а, опять же, по алгоритму. Если вы новичок. Если вы не новичок, ищите способы, которыми не пользуются другие, или пока что пользуется мало человек. Простите, но переписка, переписка сейчас пользуются все. Абсолютно все. Сейчас люди не разговаривают между собой, не звонят по телефону. И это все стало как бы, ну, прям вот реально, если ты звонишь человеку, о, нифига себе, мне позвонили, что ты мне звонишь, что случилось? Потому что обычно все пишут. Вот, а, так. Ага. Все, Иван, кстати, в конце даст свое видение по некоторым моментам, и ему за это будет огромная благодарность. Так, окей, двигаем. А я надеюсь, что я Арману как бы ответил на его возражение, потому что хотелось все-таки как бы это... Этот нолик закрыть. Все, окей, спасибо, Роман. Итак, следующий блок – технические возражения. Например, я торгую на бирже биткоинами, рисков практически нет, а вот в вашей компании я не уверен. А вдруг биткоин будет падать? Что делать? Не вижу смысла вкладывать биткоин, сегодня есть, завтра нет, не могу потрогать их и так далее. Следующее. Зачем нужен этот Airbit, если можно покупать или добывать биткоины просто так? Смотрите, люди, которые задают такие вопросы, они вам говорят, дай мне факты. Эти, то есть э, в основном технические возражения э, задают люди с, аналитическим, с, э, с аналитическими способностями. С, э, те люди, которые э, анализируют информацию, это люди, которые взвешивают все аргументы, факты. Им нужна э, матчасть для того, чтобы принять, принять решение. Я могу сказать, что, э, ну, я, конечно, не хочу вас программировать, да, но если вы попали на такого человека, он вам вынесет весь мозг. Я такой человек, если вы попадете со своим предложением на меня, Держитесь, я вам вынесу весь мозг, реально. Потому что я знаю часть очень хорошо. Если я не знаю, пока вы говорите, я ее накопаю, и я вам буду приводить такие аргументы, против которых вы даже пикнуть не сможете. Даже вообще, вы просто потеряетесь. Вы разочаруетесь в своей компании, если вы будете со мной разговаривать, потому что я анализатор. И как бы ничего со мной не сделать. Единственный вариа вариант, значит, меня закрыть, это подключить к, к разговору куратора, который либо меня замоторит, ну, то есть это человек, который должен а, как бы выбить меня из колеи, то есть чтобы я перестал анализировать, а как бы, знаете, а, впустился в некий такой азарт. А почему бы нет? А почему бы, а почему бы и да? Ну, реально, ну, как бы, а, вот я ж, живу всю жизнь, да, вот я, а, значит, там, рассчитываю траекторию, рассчитываю, рассчитываю траекторию а, та, руки, которая тянется, значит, кружки для того, чтобы ее взять и точно, с предельной точностью поднести кружку в рот, чтобы не пролилась ни одна капля. Я так живу? И а, тут мне предлагают, слушай, чувак, а давай-ка что-нибудь замутим такое, блин, кайфовое. И я такой, блин, ну, а почему бы и да? Вот, то есть либо это должен какой-то быть вот такой человек, который прям нереально смотивирует, а, либо это должен быть гораздо более сильный, мудрый, а, быстрый анализатор, чем я. И вот здесь вы ну, просто ничего не сможете сделать как бы, с таким человеком. И я вам даже скажу так: если вы попали на такого человека, который вам выносит мозг, а, здесь два варианта. Либо приглашайте а, куратора. Высшего стоящего куратора, еще куратора, еще куратора, пятого куратора, вышестоящего куратора, основателя компании, инвестора компании, ментора инвестора компании, пока ему не выложат все факты. Как только он получит все факты, которые ему нужны, он зайдет в бизнес. Но есть одно но. Если вы подключите такого человека в бизнес, вы можете смело отправлять на него любого анализатора, он его закроет, как блин, бы нефиг делать. Вот. При этом давайте значит, ответим на вот эти возражения, потому что они ну, скажем так, если вы не разбираетесь в биткоинах, если вы не разбираетесь в инвестициях, если вы не разбираетесь, не знаете, что такое блокчейн, не знаете даты, не знаете какие-то параметры, количество блоков, кто такие майнеры, ну я вот про нашу тему да, говорю, вы не знаете, значит, сколько, какое количество биткоинов сейчас есть, сколько людей там и так далее, лучше с человеком, который задает технические возражения не продолжать разговаривать, потому что, ну, как я сказал, да, то есть вы не сможете преломить ситуацию. Вот, тем не менее, давайте я отвечу как бы на вот эти вот штуки, хотя бы просто потом, чтобы вы знали. Значит, я торгую на бирже биткоинов, рисков почти нет, а вот ваша компания не уверен. Ну, смотрите, во-первых, уже в этой фразе заложена, не ложь, а так скажем, ну, некорректность. Во-первых, если человек торгует на бирже биткоинами, значит, он эти биткоины отправил на биржу. А если он отправил их на биржу, значит они не его, а они сейчас в данный момент принадлежат бирже. И это нужно как бы прекрасно понимать. Если завтра биржа закроется, то рисков почти нет, перерастет в потерю стопроцентного инвестиционного портфеля, которым вы торгуете. И это нужно прекрасно понимать. Вот, поэтому это не соответствует действительности. И такие ситуации были, что биржи закрывались и не только в сфере биткоинов, и люди теряли деньги. Вот. Поэтому а, то, что он уверен как бы в нашей компании и то, что он уверен в бирже, это, знаете, это примерно как а, я а, верю в лягушек, но я не верю в жаб. Вот прямо одно и то же. То есть это бред Значит, То есть человек, который это сказал, он сказал бред. Вот. То есть вероятность того, что... А, вероятность рисков одинаковая, что на бирже, что в нашей компании. Что в любой другой компании, инвестиционной или туда, где ты отдаешь деньги. А, далее. А вдруг биткоин будет падать? Ну, Хорошо. Ну, вдруг биткоин будет падать. Это возможно. Это возможно. А точно так же, как возможно, что вдруг нефть будет падать. Да, это возможно. А вдруг доллар упадет? Да, это возможно. И здесь смысл не в том, что вдруг или не вдруг, а смысл в том, что а, мы принимаем ситуацию такой, какая она есть. А, и какие мы факты здесь можем предоставить? Значит, это относится к первому возражению. Да? А здесь мы факты можем предоставить, факты можем предоставить такие. Значит, Любые инвестиционные компании не могут дать гарантию по тому а, значит, количеству процентов, которые она вам принесет. Ну, то есть, я имею в виду про дивиденды. Ни одна инвестиционная компания, еще раз повторюсь, не может этого сделать. И все прогнозы, и все цифры, которые приходят вам говорят, мы вам сделаем на пакет 50% годовых. А, это сумма берется просто из-за прошлого опыта из за прошлый год, или за прошлый квартал, или за прошлый полгода. Мы за прошлый год, то есть они так говорят, мы за прошлый полгода для своих инвесторов сделали 50%. А, они могут на следующий год сделать минус 50%, 0%, 10%, 100%, никто не знает. Вот. Поэтому как бы, во всей этой теме, знаете, всегда есть как бы, некий такой момент неопределенности. То есть везде, где есть инвестиции, везде, где есть ноу-хау, везде, где есть какие-то технологии, везде есть риски. Но вообще риски как бы не везде есть, да, то есть мы не можем жить без рисков, потому что если бы не было рисков, да, мы бы вообще не рождались, то есть не было никакой вероятности, а, то есть, вернее, вероятность того, что ваш папа познакомился бы с мамой, она была бы вообще равна нулю. Дальше. Не вижу смысла вкладывать биткоин сегодня есть, завтра нет, не могу <coughs> их потрогать. Но вам здесь нужно просто ставить информацию, <coughs> дать человеку ролики посмотреть, а, где, раска... где специалист, не вы, а где специалист рассказывает, а, что такое биткоин, а, почему а, он лучше, чем золото по своим характеристикам, а, как он появился, что он из себя представляет и так далее. И вот здесь, кстати, такой важный момент с анализаторами, вот отвечая на технические вопросы, да, здесь очень важно как бы опираться на специалистов, потому что анализаторы вообще, они, ну, как бы черпают информацию тоже, как, как собственные все извне. То есть они берут информацию там на каких-то ресурсах, от каких-то специалистов, то есть обрабатывают ее и выдают как бы за свое. Вот, то есть я такой небольшой, как небольшой бы, секрет раскрыл, да. Вот. Но на самом деле... А, многие процессы, они происходят не вовне, они происходят как бы внутри. То есть, например, какой-нибудь экономист выступает и говорит, а нефть, будет, а нефть никогда не опустится ниже 60 долларов за бар. Что мы сейчас? Нефть опустилась ниже долларов за бар. Вот. А что можно сказать про этого экономиста? Да? То есть три года назад этот экономист был мега крутой, к нему прислушивались, сейчас ему можно плюнуть в лицо и, и, и даже не получить сдачи за это. Вот. то есть, как бы, есть э, внутренние посуды, которые влияют на экономику, на рост э, валют, на, там, на увеличение там, капитализации, ВВП страны э, и, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому это все, как бы, э, ну, как бы, нужно э, вот таким людям давать как бы, ну, экспертную оценку вот, людей, которым они могут, э, которых они могут послушать. Поэтому есть очень много роликов, где это все объясняется, просто даете, говоришь, так, слушай, ты мне задаешь какие-то странные вопросы, я тебе сейчас дам видеоролик, ты его посмотришь и на все свои вопросы найдешь ответ. Вот. Дальше, зачем нужен этот Airbit, если можно покупать или добывать биткоины просто так? Вообще, на самом деле, очень хороший вопрос. И на него есть, ну, пожалуй, очень хороший ответ. Вот, можно там, их там по-разному и так далее. Я бы ответил на этот То, что мы предлагаем компании Airbit, это, во-первых, идея, то есть создание второго а, крупнейшего биткоин-банка в мире. И если ты хочешь поучаствовать в этой идее, ну, ты, соответственно, как бы а, просто а Второе. Мы предоставляем новую возможность для а, твоего инвестиционного портфеля. И вот здесь вы можете из-под ног у человека. Вы просто а у тебя вообще, в принципе, деньги в биткоинах хранятся сейчас? Раз, раз, так. Э, меня слышно? Напишите, пожалуйста, по 10-балльней. Раз, раз. 3, 9, 5, 10, троит. Ага, угу, понятно. Давайте пересянем из микрофона, потому что он меня сместился. Так, нормально? Все, окей, значит, это из микрофона. Значит, смотрите. Спросите такого человека. А ты сейчас в биткоинах хранишь свои деньги? Если он ответит «да», вы говорите, отлично, я тебе предлагаю добавить еще один инструмент. виде этой компания. Сколько ты денег хранишь в биткоинах? Он, например, вам скажет, там, ну, предположим, там, 10 тысяч, ну, там, 5 тысяч долларов, например. Бишь, ты 5 тысяч долларов хранишь в биткоинах, я тебе предлагаю еще долларов хранить в, в нашей компании. Там ты, если все будет хорошо, получишь сверхприбыль, здесь ты получишь там, гарантированный процент от прибыли компании, который будет от 0,2% до 1,2%, ну, в среднем 70% годовых. А какие еще есть у тебя в твоем инвестиционном портфеле инструменты? Что ты недвижимость вкладываешь, валюту вкладываешь, банковский счет у тебя открыт, золото, может быть, бриллианты, картины, раритет, в бизнес ты вкладываешь. Какие еще у тебя есть инструменты в твоем портфеле? Если человек вам говорит, да, да, у меня это все есть, вы ему просто говорите, чувак. Вот еще один инструмент, заходи на тысячу, заходи на 3000, смотря какой у тебя портфель, в зависимости от того, как, какой процент ты можешь выделить для нового инструмента. Вот, вот вам как бы ответ на этот вопрос. А если человек вам говорит, нет, я не храню в биткоинах, вы у него спросите, а в чем хранишь? Вообще-то инвестициями занимаешься, есть вообще портфель? Нет? Тогда а зачем заниматься вот этой ерундой и говорить, что ты лучше будешь покупать там биткоины, вкладывать в биткоины, чем в Airbit? Если ты это не делаешь сейчас, значит, ты не будешь делать это потом. А я тебе предлагаю делать и это, и это, и начать. И чем раньше ты начнешь заниматься инвестициями, тем быстрее ты достигнешь своей свободы. А просто так стрясать воздух, сравнивая какие-то теоретические варианты происходи... ну, произошедших событий, это просто, ну, как бы клиника. Переходим дальше к следующему блоку. А возражения, которые относятся к мотивациям. Значит, он, очень, он, знаете, как бы очень похож на блок неуверенности и блок, значит, денег, да, где моя выгода. Но, тем не менее, есть небольшое такое, есть небольшое такое отличие. Значит, какие возражения, которые относятся к мотивации? Маленький процент на пассиве, матричная система мне неинтересна, боюсь, что будут проблемы с выводом, о проекте никто не знает или о проекте уже все знают. Когда вам человек говорит возражение, он вам говорит, угадай мою мотивацию. Просто. Он над вами, как бы, ну, так скажем, стебется. А, вы ему говорите там, например, смотри, у нас классный маркетинг-план, а, у нас офигенно, здесь есть маточная система, это просто, это, это просто супер, это вверх а, наикрутизны и в, марк, в маркетинг-плане. Он говорит, мне маточная система неинтересна, чувак, ты не попал, что дальше? А, слушай, ну у нас, короче, тут вот 20% за личку дают. Нет, это мне это не интересно, не попал. Слушай, у нас тут бинар, прикинь, это все, один слева, один справа, щелчок, 90 баксов. Нет, не попал. Слушай, у нас есть визуальные мероприятия, обучение, мы прокачиваем народ, у нас есть крутые, значит, семинары, обучалки, за тобой будет следить куратор. М -м да, я могу здесь повысить свою, свою образованность, я могу здесь получить какую-то новую информацию. Да, да, чувак, блин, ты угадал, да, это прикольно. Знаете, как это выглядит? Вот, вот если люди вам такие с мотивацией связанные, значит, вопросы задают, просто ищите дальше мотивацию. Ищите, ищите, ищите, копайте, копайте, выявляйте потребность у него, то есть вам нужно как бы разговорить его, понять, что он как бы хочет. Вот. Потому что если человек говорит, о, блин, о проекте никто не знает, блин, парень, да ты будешь, как и мы, первый, ты что, хочешь быть последним? Нет, последним не хочу быть. Первым хочешь быть? Да. Время заходить. А проекте уже все знают. Чувак, да, о а проекте многие знают, но не все еще вошли. Если ты и дальше будешь так сидеть, то, то ты точно так же не зайдешь, а потом, когда уже все-все-все будут об этом знать, все сюда ломанутся, и ты будешь в их числе. Зачем тебе это? Надо заходить сейчас. Будешь, что будут проблемы с выводом. Слушай, ну, боятся, волков боятся в лес не ходить. Ты с девушкой встречаешься? Встречаюсь. Ты где с ней познакомился? На улице. Как ты считаешь, риск был того, что ты когда-то к ней подойдешь, она тебе откажет? Да, был. Но ну, ты подошел? Да, подошел. Ну, что ты? Нет. Ну, будут проблемы с выводом, будут решать. Сейчас-то нет проблем с выводом. И даже если они будут, это будет означать, что а, проект все, помер, сдох. Люди туда не понесут деньги. Смысл открывать второе по величине банк и прекращать а, вывод? Как ты считаешь, вообще это вообще логично в бизнесе? Зачем убивать корову, которая дает молоко? Нелогично. Вот. И вы, ну, а, вы ищете мотивацию. Вы ищете а, то, а, как бы, а, ради чего а, человек реально загорится. Вот. И когда вы эту мотивацию найдете, вы сможете с ним разговаривать на одном языке все, вы уже пойдете а, вместе, держась за руку в этом проекте, вы будете точно знать, что этому человеку нужно. Потому что, знаете, по, по статистике, а, сейчас с вами разберем, значит, смотрите, по статистике а, люди, которые а, заходят вообще в а, MLM, в MLM-индустрию, они, а, только 50% людей а, идут только на деньги, то есть чисто на деньги, только 50%, остальные 50% идут на друзей, у людей нет друзей. И это реально так. Нас живут, нас живут, живут закрывают, закрывают. Общение. У них, а, общение происходит только на работе. На работе, как вы знаете, особенно в разных корпорациях. Это интриги, это сплетни, это подставы, это вот все, что происходит а, в Доме-2, это все происходит на работе. Понимаете? Ну, вот а как вы отреагируете там? Плюсиками или минус, минусиками? Кто работал на работе? Кто с этим сталкивался? Вот, понимаете, у людей нет друзей. Очень мало друзей. Вот. Дальше. А, люди идут на тусовку. Люди, понимаете, люди в, живут в некой рутине. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Дача, работа, дом. Там выехали куда-нибудь, там в кино сходили, понимаете? То есть некая такая постоянная, то есть вот, ну, закольцовка, да, то есть как, как ослик по кругу уходят Слава богу, если человек может себя, ну, как бы разнообразить. Это прям вот прям, прям супер. Вот. Но а, те люди, которые не могут, они идут в МЛМ. Они приходят на события, они, может, даже никого не подписывают, но они покупают продукт, они пользуются им, они, значит, э, постят там, задают информационные поводы, значит, ездят э, э, на семинары, обучаются, то есть там находят новых друзей там, понимаете, бывает, что дружба укрепляется, и э, эти они вот этому, ради которой они пришли, они ее отбивают за эти деньги, которые они принесли в компанию. И они не на деньги приходят, они не на прибыль приходят, они приходят на другое, на косвенные, как бы, такие вот вещи. И таких людей очень много. А дальше, многим людям не хватает признания. Они, может быть, крутые бизнесмены, но, простите, их никто не признает. Разве их могут признать? Ну, как бы могут, на самом деле, я уже не буду как бы всех под одну гребенку брести, да? Но сами подумайте, вот я был бизнесменом, у меня было 10 магазинов, это порядка 30 сотрудников. Каждого сотрудника я штрафовал каждый месяц, потому что люди косячат. И как вы считаете, будет признание какое-то? <laughs> Меня в конце месяца, когда я выдаю э, табель о штрафах, да ни хрена. Меня там все, ну, как бы кто-то любил, кто-то не любил, да, ну, в общем-то, всегда были какие-то терки, а вот. Поэтому э, многим людям нужно, нужно признание, многим людям хочется сцены, а многим людям хочется донести что-то, что сидит у них в душе сказать об этом, понимаете? Вот, поэтому и таких, на самом деле, вот мотивашек можно привести очень много. Сядьте на досуге просто выпишите все, во-первых, свое видение, мы уже про это говорили, да, то есть на что вы пришли, вот. И поспрашивайте еще с куратора своего, спросите, там, с их партнера спросите, на что вы пришли в МЛМ. у вас появится целый список вот этих мотиваций, на которые можно, значит, свое внимание направить при общении, при общении с людьми, которые задают такие вопросы. Далее, вот просили разобрать про маленький процент на пассиве. Вы знаете, здесь я могу сказать только одно. Ну, кроме того, что вы не нашли мотивацию, да, здесь вам нужно что сделать? Если вы, например, куратор, то есть я не говорю сейчас про новичков, потому что работа с возражениями это вообще не для, не, как бы, не процесс для новичков. То есть новички не должны заниматься работой с возражениями. А работой с возражениями должны заниматься кураторы ваших новичков, то есть на трешках. Вот, поэтому сейчас как бы, если у вас, если вы еще не являетесь куратором, да, только вы подписались, вы пока мотаете все это на ус и смотрите, как ваш куратор это, это делает, то есть учитесь. А люди, которые уже имеют команды, вот, вы, пожалуйста, вот это все применяйте. Итак, маленький процент на пассиве. А, давайте так. Вот, вот, э, прям такой неэтичный хотел пример привести. Мужской, ну не буду. А, ну ладно, давайте просто так вот, смотрите. Значит, а, предположим, возьмем телефон. Вот а, напишите здесь в чат, а, ну, кто пользуется айфонами. Поставьте плюсики, кто пользуется айфонами. Угу. Теперь поставьте, пожалуйста, значит, восьмерочки, кто пользуется андроидами. ами угу. Поставьте, пожалуйста, так, букву «К», если вы пользуетесь Windows. Ну, давайте там «W», раз уж Windows. То есть на Windows. То есть это Nokia там всякие. Кака, Теперь смотрите. Как вы считаете, если я сейчас прошу, какой телефон самый лучший? Кто что ответит? «8». iPhone, iPhone, Nokia. Каждый по-своему, свой iPhone, iPhone. Ага. Ну то есть у тех, у кого iPhone, те пишут iPhone. У тех, у кого Android, пишут э, мой. Там, да, э, для тех, у тех, у кого там Nokia, те пишут Nokia и так далее. И каждый, понимаете, э, в этом отношении он прав, абсолютно прав, потому что если вы чем-то пользуетесь, значит вам это нравится. Если вам что-то не нравится, вы вряд ли будете этим пользоваться. Поэтому здесь э, про, ну, мы провели такую некую аналогию, сейчас я ее расшифрую. Смотрите. А что значит маленький пассив? Давайте сравним, например, это с банковским вкладом. Напишите, пожалуйста, какой процент по вкладу, если вы захотите положить 1000 долларов, какой процент по вкладу вам даст, например, какой-нибудь банк? 10, 9, 11, максимум 10, 2, 10, 9, 12, 11. Угу, uh месяц. -huh. Если... О, Илья, прям вообще в точку. Ребят, вы пишете, вы вообще не а, отождествляете, что происходит сейчас на рынке. Вы пишете вклад в рублях. Да, в рублях вам дадут 10%. Если вы положите в долларах, вам максимум дадут 3%. Максимум. Максимум в долларах 3%. В долларах, в евро, там половиной годовых. У нас 70%. Какой маленький процент? С чем они сравнивают? С тысячей? Не, два 2%. С Меркурием сравнивают. Но вы сравниваете с пирамидой. Надо сравнивать с пирамидой. Окей. А, смотрите, с чем можно сравнивать наш, а, наш процент? Банк дает гарантии, Александр. Я абсолютно с вами соглашусь. Банк дает гарантии. А, при этом вопрос, кто хранит хотя бы тысячу долларов, долларов в банке? Ну-ка, напишите ко мне. Именно в долларах. У кого, давайте так, у кого есть счет на тысячу и более в долларах? Поставьте плюс и поставьте минус, если у вас нет. Давайте будем честны. Угу. То есть один из ста, понимаете? Один из ста занимается инвестициями. И а, человек, который инвестициями занимается, он имеет моральное право сказать, что маленький процент. Понимаете? Только этот человек, который хранит деньги в долларах, в банке, который, который гарантирует возврат, только он может сказать, что здесь маленький процент или большой процент. Все остальные не имеют морального права так говорить, потому что они не занимаются инвестициями, они не профессионалы в этом деле. Они в этом деле никто. Но будем говорить откровенно, никто. Поэтому сравнивать, ну и вообще говорить про маленький процент, это только лишь подтверждать свое, свое невежество. Вот. но это я как бы вам так, а, то есть это не нужно говорить человеку, да, потому что вы его потеряете, обидите. То есть, конечно, в отвечая на возражение, как бы, а, ну, бывает, что правду матку не всем надо говорить, то есть люди, которые а, ну, не готовы воспринимать правду. Вот, поэтому я бы просто у человека спросил, какой процент ты считаешь немаленьким? Когда вам человек скажет, какой он процент считает немаленьким, например, 300% годовых, я бы этому человеку задал следующий вопрос. Хорошо где я могу получить такой процент? И послушал бы его ответ. А давайте у вас спросим. А давайте, давайте спросим у вас. А, где я могу... Вот смотрите, у меня есть а, порядка 10 тысяч долларов. Я могу вложить. Напишите мне, где я могу вложить, а, значит, ну, под процент выше, чем у нас, раз у нас маленький. Так, Меркурий не пойдет, потому что он не работает. Дальше. по ММ, кстати, работает. Давайте, предлагайте. Забота не работает. Леврус не работает. Имивертин. Промолчу. Золотой прииск. Роман, золотой прииск надо было вкладывать тогда, когда был прошлый век. Покер автомат. Покер автомат. Что это? Бион. Делстон. Вложите в карьер. Тысячу долларов, ребят. Какой карьер? Ванкоин. Ну, у меня-то лежат в биткоинах. Я просто говорю, что куда мне еще можно вложить 10 тысяч? Ставку поставить на спортивный результат. Ну, тут, я с вами абсолютно не согласен. Азарт – это не инвестиции. Азартные игры это не инвестиции. В мозги. Ну, вот, то есть, по сути, ну, вот, значит, предложили компанию Дейлс там, что-то там еще какое-то, вот, то есть, ну, можно рассмотреть варианты. То есть, тогда, когда я буду рассматривать эти варианты, я, соответственно, задам вам все те вопросы, которые я вам задам. И уж Ребята, держитесь. <свят> я пройдусь по вам, а -а -а, как, как молоток, как бульдозер. Вот, ну окей. Значит, а -а и вот смотрите, самое это главное, что а -а когда вам дали аргументированный ответ, то есть что считается не маленьким процентом для человека, вот здесь вы уже можете а -а работать не, не с возражением, а с фактами. А это очень важно. Когда вам человек говорит, а -а Киба дает там столько-то процентов, еще окей, давай сравнивать, открывайте Киба, Открываете Airbit и начинаете сравнивать. Вот это уже начинается, как бы, знаете, выявление, ну, то есть это как бы сравнение, да, то есть это аналитический процесс. И вы реально разбираетесь, и реально где-то может быть больше. Вот, и тогда вы спрашиваете, а какой здесь вывод? А, кроме того, что проценты, это же важно. Есть ли вывод? Если вывода нет, то извините. Если вывод есть, ага, какой вывод? Давайте продолжать. Мне нужно что, карточку, мне нужно верификацию пройти, что мне нужно делать? какие варианты. Если вы в биткоинах супер, отлично, давайте дальше сравнивать. Еще какая у вас идея, давай идеи сравним. Понимаете, то есть это работа, аналитическая работа, ее важно делать. Но это как бы работа по факту, а не просто, знаете, а, у вас маленький процент на пассиве, все, я отключаюсь. Все, двигаемся дальше. Давайте, напишите четверочки, если все понятно, двигаемся дальше. Угу. Так, у меня остался, а, сейчас вам скажу, чтобы вы прекрасно понимали, да, у меня осталось, uh, у меня осталось два блока. Они, их меньше, потому что они уменьшаются. <с> ну, то есть возраж, возражения все меньше и меньше. Итак, блок, который я выделил как uh, личные возражения. Uh, что это значит? Ну вот, например, да, uh, меня устраивает тот проект, в котором нахожусь сейчас. То есть такое вот вам могут uh, такой вам могут возражения да, сказать. Дальше, у меня все хорошо или у меня все плохо. И это относится к личным возражениям. И здесь как бы знаете, то есть вот опять вернемся ко всем остальным, да, то есть они все вот эти возражения, они может быть немножко где-то пересекаются, да, но имеют определенную свою специфику. Именно вот как бы какую специфику вам и нужно как бы работать. Значит, смотрите, когда какие-то личные возражения, это обычно о том, что ты можешь дать мне. То есть вот вам человек говорит, меня устраивает тот проект, в котором нахожусь сейчас. Он вам говорит, что ты можешь дать мне лично мне, что ты можешь дать мне, не что компания может дать мне, а что ты мне можешь дать. Какой ты лидер, какие у тебя качества, как ты мне поможешь, понимаете? То есть, его уже все устраивает, но почему-то он с вами разговаривает. Ведь если, вот представьте ситуацию, ну даже я вот свой пример такой приведу. Я, то есть у меня в один момент, ну как в один момент времени у меня было 6 магазинов, и я как бы еще хотел больше открывать. У меня была автомойка, консалтинговая компания, и у меня шли там судебные процессы по Оптовой компании. То есть, ну, там, не поделились с учредителями. вот, То есть, писать 4 бизнеса, ну, как бы, мне нужно было принимать решение. И когда мне звонили, слушай, алло, есть тема. Знаете, что я им говорил? Ребята, какая тема? У меня блин, башка просто сейчас взорвется. Вот. И меня все устраивает, что у меня сейчас происходит. Я хорошо зарабатываю, там, у меня есть определенные там проблемы, задачи, я их решаю, как бы, мне вообще ни до каких новых проектов, мне все хорошо. Но при этом а, это. Есть, но, но при этом, конечно же, если бы мне позвонил, вот теперь вздумайтесь в такую ситуацию, если бы мне позвонил, а, а, давайте кого-нибудь, известного, ну давайте, Владимир Владимирович Путин, как вы считаете, я бы нашел время, чтобы с ним встретиться и пообщаться, и послушать, что он мне хочет предложить? Если бы Михаил Прохоров мне позвонил, как вы считаете, я бы нашел время и место в своем мозгу для того, чтобы с ним поговорить? Да! Поэтому, когда, вы, когда вам дают такое вот, ну, как бы возражение, да, вот, то здесь вы должны четко знать, что вы, что вы можете дать этому человеку, кроме того, что у него уже сейчас есть. Вот. И здесь, знаете, такие личные возражения, они, их очень сложно перебить, если вы не имеете перед этим человеком какого-то авторитета. Причем этот авторитет, вы знаете, он может быть непрофессиональным, он может быть каким-то личностным. Ну, например, вы хорошо играете в шахматы, и вы когда-то его сделали. Поверьте, этот человек, перед этим человеком вы имеете авторитет, даже если он крутой бизнесмен, а вы просто, там, клерк. Вот. Или, например, вы хорошо танцуете, или вы хороший спортсмен. Там, ну, куча, вот я такой приведу пример про своего отца, его, к сожалению, уже нет. Поэтому, ну, мне просто приятно вспоминать такие моменты. А, просто сейчас там, не могу с ним встретиться, обнять его там. А, вот. Значит, был такой момент. Мы, значит, идем а, с ним по городу. Я как раз на тот момент, значит, занимался боксом. То есть, меня прям это вообще, мне это нравилось. Мне было а, 14 лет. На тот момент, значит, ну, и мы идем по городу там с отцом, что-то какой-то магазин пошли. Вот. Отцу уже было что-то за 40, там, не знаю, сколько там, 40 с чем-то лет. И ему навстречу, значит, идет мужик, тоже такого же возраста, его узнает и говорит: "А, блин, Валерка, привет! А тут шел с каким-то мужиком. А, Валера, привет, блин, как давно мы с тобой не виделись, мы с тобой детство не виделись, офигеть, да я тебя узнал, круто, круто, офигеть, блин. Прикиньте, такой, ну, мужик такой еще подвыпитый, с такими, знаете, эмоциями. А папа у меня такой ну, достаточно сдержанный был. Да, да, привет, я тебя тоже помню там, как ты его там зовут там, Борис там, Блин, вообще с детства не виделись, ничего себе, как круто, как бы там, как у тебя там, да, семья, дети там, ла-ла-ла, значит, там, ну, в общем, все, все в таком роде. Вот и. А... Все, они как бы попрощались, и мы, значит, э, ну, поворачиваемся уходить, те тоже поворачиваются уходить, и, и тот, э, значит, этот Борис своему собутыльнику говорит, это Валерка, у него такой мощный удар на боксе был. Понимаете, то есть э, они с отцом не виделись там, не знаю, там, 30. Но при этом этот э, чувак стоял там на ринге с моим отцом, тот ему там долбанул, что тот там упал в нокаут, да, и он это запомнил, и он для него авторитет. Хотя в профессиональном, как бы, там, виде, да, то есть у меня там батя обычный экскаватор. Вот. То есть, вот вам важно понять, да, то есть, найдите а, какую-то вашу сильную сторону, да, то есть, и а, когда вы будете общаться с людьми, вы как бы ну, адекватно понимаете, что если у вас нет авторитета, вы вряд ли сможете сработать с вот этим возражением. Вот. Либо вам нужно а, вывести на куратора, то есть, вот что здесь может помочь? Вы выводите куратора на этого человека, то есть, или наоборот, этого человека на куратора, то есть, вам нужно продать очень круто куратора, и тогда куратор сможет а, свой, ну, как бы своим авторитетом закрыть этого человека. То есть дать ему то, что, то есть показать ему, что он может ему дать, выявить потребность и дать. Вот. Ну и, соответственно, у меня все хорошо, у меня все плохо, это все вот, все как бы из этой же всей темы. То есть просто человек вам говорит, что ты можешь дать мне. Вот, поэтому, пожалуйста, ребят, вот прям как бы скрипты свои готовьте, что вы можете дать людям, и когда такие вопросы возникают, вы не должны растеряться, а вам нужно прям вот ответить, прям вот четко сказать. Какое у вас видение, что вы готовы ему дать, э, там, во что вы готовы вкладываться, на что вы готовы время тратить, на что не готовы, к, э, каким, какие совместные цели у вас могут быть, какие у вас амбиции. И прям вот это может показать человеку, что да, с вами можно идти работать, делать бизнес там и так далее. Тем более, что личные возражения, они обычно идут от сильных людей. Знаете, слабые они обычно вот там из-за неуверенности или нет денег, а вот личные возражения это идут сильные люди. Вот. Даже когда у человека все плохо, <coughs> человек, который говорит, что у меня все плохо, это уже сильный человек, поверьте. И последний блок, он называется «Возражение. Тупик». Значит, ну, давайте зачитаем. Пока следствие не закончится, ничего не могу. Это прям реально был такой у меня случай. Я звоню, значит, ну, там по списку знакомых, просто парню, и говорю, алло, привет, слушай, я тут бизнесом занялся, у меня, ну, еще себе партнеров, как бы, ну, по бизнесу, и вот... Как бы, ну, звоню тебе, вот, хочу узнать, что-то вообще бизнесом интересуешься, не интересуешься. Говорит, слушай, я пока последствия <связь> как бы мне сейчас не до этого. Я такой, ой, блин, ну ладно, давай решай свои проблемы там, пока. Вот, то есть, реальный случай. Дальше там, меня полгода не будет, я в монастырь хожу Ну, то есть, вот сейчас очень можно всякий дауншифтинг там, и уезжать там на Гуа, медитировать, не разговаривать там с людьми. Ну, то есть, это вот прям, прям есть такие люди. А вот, дальше, после того, как меня забрали инопланетяне, я потерял смы смысл денег. Поверьте, такие тоже люди есть, вот, и Сейчас мы поговорим, как с этим работать. Вот. ну и вчера я открыл свой бизнес. вот, соответственно, это вот то, о чем мы сейчас там разговаривали, да, вот. Но так как человек только что открыл, он занят а, вот теми процессами, которыми вот у него а, там, сейчас происходит, и смысл как бы трогать его, как бы, нет. О чем вообще это, это возражение? Это возражение говорит вам: либо помоги мне, либо пошел нахер. Вот прям так, вот прям так жестко. Либо помоги мне, либо пошел нахер. Отстань. И здесь у вас есть а, два варианта. Либо помочь, <св> либо отвалить. Если вы помогаете, то, соответственно, вы, прим... вы а, принимаете правила игры этого человека и играете по его правилам. Потому что помощь ⁇ это всегда отдавание. А вот отдав... Отдавать вы можете только по чужим правилам. Но ну, если кому-то отдаете, вы не сможете никогда ничего отдать, если у вас это не примут. Вот. Ну и либо просто как бы, ну, вам нужно понять, что каким бы ни был вообще продажник, каким бы ни был гуру, крутым, суперменом, супергероем, а, с большим опытом, а, он будет закрывать только часть сделок, а, ну, как бы из, из общей массы. Никогда не будет стопроцентного результата. Никогда. Вот. Поэтому, а, если у вас попадаются, значит, возражения тупики, просто оставьте этого человека на какое-то время. Не вычеркивайте его ни в коем случае списком. Вот, а важно здесь, а потому что, понимаете, вот сегодня он горит Индией, там, да, монастырем, а через полгода он просветился и понял, что ему надо зарабатывать бабки. И таких случаев просто умотаться. Люди возвращаются и начинают колбасить. Все, они отдохнули, они поняли, они поняли, что им нужно делать, вот, и они возвращаются с поиском, понимаете, блин, чем бы мне заняться таким. Вот, и в этом есть определенный кайф. Вот, то же самое с бизнесом. Я открыл вчера бизнес. Позвоните этому человеку через три месяца, спросите у него, ну что, чувак, как твой бизнес? Давай, я хочу приехать посмотреть, как твой бизнес работает. Я тоже как бы бизнесмен. Ну, я в онлайне работаю, ты в офлайне, например, там. Мне прям интересно, дай мне ссылку на твой сайт, там. Поинтересуйтесь реально, что там человек там через три месяца. Потому что очень много ситуаций, когда люди открывают бизнес, и через три месяца они его закрывают и начинают искать что-то другое. Потому что если человек вступил на путь предпринимателя, он будет на него возвращаться всегда. Если человек когда-либо поработал в MLM-компании, он всегда будет в MLM-индустрию возвращаться. Вот. Ну, Алена правильно говорит, то есть нужно таких людей а, вовремя перехватить. А я бы даже сказала, Алена, не таких людей, а любых людей. Нужно вовремя перехватить, потому что список знакомых, он отрабатывается тоже по определенной технологии, да, то есть вы обзваниваете, вы интересуетесь, и вы встречаетесь только с теми, кто в поиске, то есть вы не тратите время на как раз такие людей, которые, с которыми можно встретиться потом, это вот особенно важно для новичков, нужно встречаться с теми, кто лоялен, перед кем у вас есть авторитет, кто находится в вашей зоне влияния, вот, с кем вы часто там видитесь, и только потом переходить на теплый рынок, там, к дальним там, родственникам, друзьям, знакомым, одноклассникам там, и так далее. Вот. А, и еще есть один вид, я его даже не стал как бы записывать. Вот, а я приготовил вам просто некий такой интерактив. Я сейчас включу камеру. Так, меня видно? Напишите 10, если меня видно, потому что у нас там связь прыгает. Видно? Отлично. Так вот, есть еще одна категория людей, которые, ну, как бы, что-либо вам говорят, не потому, что они дают вам какой-то сигнал, а потому, что эти люди делают вот так. Бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, бла бла-бла-бла-бла ваша компания, бла-бла-бла-бла-бла. Ваши предложения бла-бла-бла, ваши проценты бла-бла-бла-бла-бла-бла. И так далее. Вот. И вам нужно, понимаете, иметь некое свое ощущение себя, чем вы занимаетесь. Вы будете это иметь тогда, когда вы будете знать, чем вы занимаетесь, зачем вы занимаетесь, зачем вы сюда пришли, какие мотивы у вас. Вот. Ну и, собственно говоря, так, ну, как бы, тогда у вас не будет проблем никогда с низкими возражениями. То есть вы всегда будете стоять крепко на ногах, и какое бы вам возра... возражение ни дали, вы всегда сможете его обосновать с точки зрения того, почему вы здесь. Это самое главное. То есть любое возражение можно убрать в вашем видении вашего бизнеса и вашего предложения, которое вы даете человеку. Вот. Ну, а дальше уже там работать, ну, так скажем, по специфике самого, самого возражения. Вот. Ну, и, значит, напоследок я сейчас вам поставлю еще один видеоролик, и потом еще мы включим Ивана, то есть Колногорова, который на эту тему выскажет свое мнение. Причем Иван это просто мега крутой лидер, который умеет закрывать вы знаете, есть люди, которые очень хорошо дают информацию, есть люди, которые правильно говорят. а Есть люди, которые очень хорошо мотивируют, есть люди, которые очень а, доходчиво объясняют, а есть люди, которые много знают, а есть люди, которые закрывают. И вот Иван как раз такой человек, который умеет прям вот очень круто закрывать. У него есть на это его харизма, у него есть определенный опыт, понимание, что он делает, к чему он идет, видение. Раз вот да. именно это ему позволяют. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик, ну, пять. Окей. А теперь меня видно? Замечательно. Так, ну давайте поблагодарим, Евгения. Очень была а, четкая структурированная а, школа, мне очень понравилось. Благодарим, на пятерочками. Давайте три пятерочки поставим. Каждый человек, который для себя что-то а, вынес. Вот. Самое главное, да, то есть, чтобы вы этим пользовались, а не просто а, была школа возражений и так далее. Ну, давайте я внесу тоже немножко свою лету а, о том, как я работаю. То есть вот вам интересно, как, например, я работаю в полях? Сейчас интересно, продолжим. Если интересно, поставьте плюсик. Замечательно. Евгений, у нас, у Евгения уже появляется прозвище бульдозер, да, то есть он прям фактами там э, давит и так далее, то есть я немножко по-другому работаю, что делаю я, а, первое, а, то есть у меня встречи проходят очень быстро, и вот кто был на встречах вместе со мной, тот видел, то есть встреча проходит 15 минут, ну максимум, это если там сверх какой-то интересный человек, я вижу, что с ним есть о чем поговорить, и этого человека нужно зацепить и подключить как-то, то есть я могу с ним общаться и полчаса, да, но на самом деле, то, то есть, встреча проходит очень быстро, очень интенсивно и через о потребностей. То есть, когда я начинаю общаться с человеком, моя задача, как я вот объясняла недавно на обучении, его раскрепостить, то есть, через какой-то вопрос, либо через какой-то комплимент. А следующее, что я начинаю делать, а, то есть, слушать его. Дальше даю информацию. Кстати, у нас скоро а, будет, буквально завтра-послезавтра, классный профессиональный видеоролик, там, меньше 10 минут. Там полностью будет все, все четко показано у компании. То есть, Airbit Club, и маркетинг-план, и идеи и все очень хорошо. Вот, и что я дальше делаю? То есть, После того, как я человеку дал информацию, какую информацию я даю, я понял такую вещь, что общаться, общаться с людьми нужно через простые вещи. То есть э для меня простые вещи являются видеоролик. Что такое видеоролик? Видеоролик это та вещь, которая позволяет человеку за 2-3, за пять за минут понять все то, что вы будете говорить час. Почему? Потому что, смотрите, вот для вас эксперимент. А Закройте глаза на 5 секунд, да, и представьте, что вы вокруг себя ви то видите, да, то есть, например, там, окно вижу, там, телевизор вижу, там, тумбочку вижу, еще что-то вижу, еще что-то вижу, то есть очень-очень много всего, сколько нужно э писанины, да, то есть либо объяснений, и вот за одну секунду я вот это все увидел. И когда я работаю в полях, я показываю видеоролики, я вот жду этого видеоролика, который будет у нас завтра, послезавтра, потому что конверсия лично моя увеличится в подключение в разы. Почему? Потому что ролик будет профессиональный. Так я показываю просто ролик биткоин двухминутный, Человеку, человеку. Говорю, вот, смотри, понял, что такое биткоин? Ну, или Он начинает, например, ну, вроде бы, да. Я говорю, окей, хорошо, смотри, а, это валюта 21 века, она сейчас актуальна, она сейчас интересна. Человек становится интересным. Дальше, смотрите, а, от этого я сразу же начинаю переходить к маркетинг-плану. Ну, как бы, не очень долго, а через влюбление о потребности. То есть я сначала выявляю, что он хочет. Я а, узнаю, хочет ли он машину хочет в квартиру, есть ли вам квартиру, если у него проблемы, если у него долги, то есть, есть ли какие-то болевые точки, через которые ему станет интересна эта информация. То есть, пока я это не выявлю, я не буду давать а, человеку, то есть а, конкретно маркетинг-план, какие-то информации, потому что он будет закрыт. Но, когда я ему дал информацию, когда я выявил а, его. А, его момент, то есть его ну, как бы, болевой порог, да, можно сказать, либо а, ту точку, которая ему интересна, то есть мечта. То есть мы все на самом деле приходим в адрес их мечт, Кто-то квартиру купить, кто-то машину, кто-то хочет тусовать, путешествовать и так далее. И вот в этот момент, в этот момент я начинаю делать простой маркетинг-план, рисую человеку на листочке. Так вот на листочке, крючечке, просто рисую и показываю раз, два, три. Раз, два, три, то есть три а, простых маркетинга. Вот дальше смотрите, когда подходим мы к возражениям когда работаю лично я, хотя я вам рекомендую всем работать только через кураторов, на самом деле, вот. потому что через куратора работал сто в сто раз проще, намного проще. Через куратора вообще легко строить бизнес, но если так получается, что вы сейчас а, начали работать, и ваш куратор, например, в каких-то вопросах некомпетентен, а, может быть, да, совершенствуйтесь сами, никогда не позволяйте себе остановиться из-за того, что ваш куратор перестал развиваться, то есть вы должны себя обгонять и быть впереди своей стаи, ну, чтобы это у вас было понимание. И на самом деле я не отвечаю на много вопросов, когда человек начинает какие-то возражения. Максимум, что я даю, это два ответа. После второго ответа, например, ну какие-то возражения, то есть человек пирамида, это не пирамида, там, а, там а как это работает? Ты отвечаешь на два вопроса, и когда он начинает третий вопрос задавать, я понимаю, что у него просто, наверное, сейчас нету денег. И вот в этот момент я тонко и четко прям а, а, говорю ему, а, то есть а, просто говорю такую вещь, у тебя просто нет денег? Ну, к примеру, вопрос. Если а, у тебя нет денег, не нужно этого бояться. Вот ты честно скажи, у тебя есть сейчас деньги для того, чтобы войти в этот проект? Человек говорит, нету. Ну, по сути, тебе идея сама же понравилась? Идея понравилась. Ты увидел, например, за три месяца купить себе автомобиль. Я тебе показал? Че, говорит, да, показал. А, то есть, по сути, если у тебя а, были бы сейчас деньги, ты бы зашел в бизнес. Правильно? Че, говорит, да. То есть, получается, я его вывел на пару дат. То есть, самое хорошее, если вы будете чаще в речи о да. То есть, вопросы с... А, а, с ответом на «да», то есть с выводом на «да». Чем чаще вы будете говорить человеку вопрос, на который будет говорить «да», тем проще вам будет подключить его в бизнес. И вот в этот самый момент вы должны понять вещь. Понять один момент в, в человеке. Не нужно долго углубляться и отвечать ему на самом деле на возражение. Нужно просто его сознание, то есть то, о чем он думает сейчас, переправить на другие рельсы, то есть поменять стрелку. И в этот момент, когда он начинает он мне признался, он безоружен, он говорит, нет денег. Я его сам переправляю на эти рельсы. Я говорю, так давай мы с тобой подумаем, где можно взять эти деньги, чтобы решить твои а, потребности. То есть там твой долг, либо твою машину, либо твою квартиру. Давай мы с тобой подумаем, где можно найти деньги на этот бизнес. Понимаете, о чем я вам говорю или нет? То есть, а, задача в возражениях переправить человека с а, углубления и ковыряния на действия, потому что на самом деле можно ковыряться долго, сидеть долго. Два, два возражения, лично я от человека отвечаю. Дальше, я ему объясняю, так ты мне только что говорил, что у тебя мечта, а, например, там, Ауди, например, Ауди, да, А5, а да, ты сейчас готов отказаться из-за того, что у тебя нет, к примеру, всего лишь, там, тысячи долларов, и человеку сразу становится страшно. Дальше, а, в такие моменты обилируйте такими словами, что, слушай, это бизнес с стоимостью телефона. Вот реально, это бизнес с стоимостью телефона. Я смотрю, у тебя на столе сейчас лежит шестой айфон. Сколько он стоит? Он там, тысяч 50, да, 60. Он говорит. Замечательно. Он тебе каждый день приносит деньги. Вряд ли. Ну, то есть вряд ли, да. А этот бизнес стоимостью сотового телефона тебе может принести квартиру, машину и все остальное. О чем? То есть о чем ты мечтаешь сейчас? Дальше. Я очень люблю апеллировать цифрами и быстро это делать все дни. То есть я сейчас попробую нарисовать пометами. Но будет запись будет. Тын-тын. Ты, тын, остановил, послушал, остановил, послушал. Так, э, показать доску. Смотрите, вот давайте с вами поработаем. Представим, что я вам дал информацию, информацию дал кратко. Э, я не знаю, кто со мной работал в полях, тот видел, да, то есть, например, лично я работаю. Э, я понял одну простую вещь в млм индустрии И понял я ее, наверное, где-то год назад. Когда мне помог встречу провести один очень успешный долларовый миллионер», я его просто попросил, «Проведи мне встречу». Это очень успешный человек, у него своя компания, состоявшаяся. Бизнесмен. И когда я увидел всю простоту, я просто обалдел. И тогда я усвоил вот эти правила. Два уха То есть, когда нужно слышать, слушать и отвечать людям на то, что они хотят. Вот. И все намного проще, чем вы думаете. А, все намного проще. То есть, что значит намного проще? Не нужно много перекапывать информации. Не нужно много-много-много сидеть и углубляться. Все намного проще. Вот есть идея. Показали видеоролик. Там 5-10 минут видеоролик, да? Не длинный, не больше 15 минут. А желательно, чтобы он в 10 минут еще вкладывался. А маркетинг план и ответ. Все, ответ. Потом смотрите. Если я вижу то, что человек, например, сопротивляется, то есть вроде бы и хочется, и колется. Вот тут ваша задача отстебать его, но сделать так, чтобы он этого не понял. Как вы думаете, как можно отстебать человека так, чтобы он этого не понял и еще сами согласился? Открыть ему глаза на реальную жизнь и на то, что очень сильно влияет на его жизнь. А очень сильно влияет на его жизнь – это финансы. Очень сильно влияет на его жизнь – это финансы. Я люблю… Э, да, правильно, расписать его зарплату. Я люблю с человеком спокойно… Пообщаться на эту тему. Смотри, давай представим, сколько ты сейчас зарабатываешь и сколько ты откладываешь. Ну, это нормально. Лучше сразу же задать такой двойной вопрос, сколько зарабатываешь, сколько откладываешь, чтобы он там, не начал там, отходить от этого. Ну, к примеру, человек говорит, все, особенно мужчины, завышают, вот, вот реально завышают. И я же вижу человека на встречу, вот, блефует он или нет. Но, к примеру, он говорит, смотрите, он говорит, 30 тысяч рублей, к примеру, 30 тысяч рублей. Хорошо. Я говорю, а сколько ты можешь откладывать от суммы? Большинство людей, большинство людей говорят, нисколько не можем. Некоторые даже говорят в минусе еще. Но а, тут вы можете очень хорошо с, поиграть, поиграть с ним. Давай представим, давай представим, что а, ты, ты, например, откладываешь там, ну, тысяч пять рублей хотя бы. Можно представить? Да, можно представить. Окей, пять умножить на двенадцать, и такое у нас получается шестьдесят тысяч в год. Угу. Блин, а чего мне так же не рисуют квадратики на какие 60 тысяч рублей в год. Теперь смотрите, что самое интересное. Вот это как раз а, ваш инструмент давления на его мечту. То есть, а, когда я с ним общался, он мне сказал, я хочу, к примеру, я хочу, там, Ауди, опять, стоимостью, а, ну, там, к примеру, пусть будет полтора миллиона рублей, да, к примеру, полтора миллиона рублей. Все. Я ему говорю такую вещь, смотри, если ты будешь вот такую сумму откладывать, то ты свою Ауди, Ауди давайте посчитаем, это сколько ему нужно лет, это ему нужно примерно 20 20-23 года. 23 года примерно ему нужно для того, чтобы ну, какую-то Ауди купить. Просто Ауди, машину, жестянку на, на колесах. 23 года. Передо мной сидит человек, которому, например, 25 лет. Я говорю, слушай, ты что будешь? 50 лет себе покупать Ауди? Ты реально в это веришь? То есть, ваша задача открыть кшоры. Все мы люди особенно которые живут в системе, бежим как беговые лошади, вот здесь на глаза, на крылья шоры, на глаза, да, и мы не видим, мы не ощущаем реальности, то есть мы не, мы не ощущаем, и а, чего боятся люди, люди боятся того, что а, когда вы им перематываете жизнь, вот когда вы им перематываете жизнь, они это очень сильно боятся, вот реально боятся, потому что они живут как бы, здесь и сейчас, вот сегодня хорошо, я как бы живу, но когда вы перематываете жизнь, у него в голове садится семя, Семя бамбука. Семя бамбука, которое просто за ночь, за день, за два прорастает с такой скоростью в его голове, что проламывает ему это все, и он начинает интересоваться. Даже если он вам сегодня скажет нет, но то, что вы ему нарисовали, оно может ему вот сюда очень хорошо въехать, и он сможет понять что, блин, так в натуре, а почему я так мало зарабатываю? Есть же инструменты, мне же предлагают. Дальше. По поводу стабильности возражения. Очень хорошие... Да, вложить идеи, это все хорошо. То есть, смотрите, не бойтесь расписывать людям... Вот это, то есть это реальность. Когда вы расписываете, они понимают. Вот это вот вектор, я его сейчас расписывал, ну, на моих встречах, это очень хорошая закрывашка для любого человека, даже если вы новичок. Потому что вы человеку как бы, даете показать фильм, фильм его реальной жизни, переносите его на 20 лет вперед, и он понимает, то, что чем вы таким никчемным, ни ни что ли? Вот. И когда вы показываете ему нашу систему, которую мы показываем 4, 16, 64, и он видит что за 3 месяца можно заработать уже такую-то сумму хорошую, там, либо за полгода, то а, тут уже проще человека закрывать. Дальше, ну возьму кредит, это нормально. А по поводу кредита очень хорошо людей вообще э, вовлекать в бизнес. Смотрите, есть три вида. Взять деньги. Первое. Кстати, вы должны а, научиться общаться с людьми и не бояться говорить о деньгах, потому что люди идут в этот бизнес больше всего за уверенными людьми. А, уверенный человек не обязательно должен знать все возражения и не обязательно должен знать всю информацию. Он просто уверен. Он говорит правильно, он говорит четко, у него нет в голове вот этих сомнений. И вот эти сомнения порождают эти вопросы. Я замечал то, что у меня уже давно нету а, на встречах возражений, которые были, например, год назад или полтора года назад. Почему? Потому что этих возражений у меня даже в голове нет. Я сижу с человеком общаюсь, вот провел буквально, знаю, встреч а, около. 10, да, там в пирамиде из них там человек 5 где-то подключилось, 5-6 подключилось. Так вот, а, и никто мне не сказал на встрече, что это пирамида. Почему? Потому что я не думаю, что это пирамида. Вот. Дальше. А, стабильность. А бывало ли у вас такое, что люди говорят, блин, стабильности хочу. Стабильности надо. Ага. Вот, смотрите. А, очень легко и просто апеллировать, опять же теми фактами, которые происходят у нас сегодня, а, дальше на нашем рынке, если это брать Россию. например, передо мной сидит человек в стабильность. Я понимаю, что он живет в иллюзии, потому что стабильности вообще нет и никогда не было. Это, ну, это обман. Это обман. Это то же самое, что жить в страхе, жить в самообмане. И когда человек говорит стабильность, нужно его ткнуть, как котенка взять и ткнуть его стабильность. прямо вот ткнуть. Знаете, котенок вот нагадил, вот кошечка, либо котенок нагадил, его бывает тыкают, и вот на место туда. Вот его надо ткнуть его стабильность. И сказать, хорошо, дорогой мой. Сколько доллар стоил в том году? Он говорит, 30 рублей. Я говорю, сколько ты зарабатываешь? Он говорит, 30 тысяч рублей я зарабатываю. Я говорю, представь, ты по своей стабильности в том году получал 1000 долларов, а на сегодняшний день ты получаешь 400 долларов. Ты в 2,5 раза стал менее стабильным. Ты это можешь осознать? То есть вам сразу же, и человек это, и он это принимает. То есть он это принимает, и он это а, осознает. И он понимает то, что... А, да, ну да, получается, меня поимели. Нормально. Он это осознал. Самое главное, что он осознал на вашей встрече, и он вам будет благодарен, что он понял. Дальше. Те люди, которые когда-либо были с вами в проектах. Например, смотрите. Есть люди, которые, например, со мной уже несколько, то есть, прошли несколько этапов проектов, да, то есть из сложных, где там только одна бинарная система, и вообще, ну, как бы Маркетинг, конечно, был когда-то эволюционным, но сейчас он уже не эволюционный. Маркетинг. Легко и просто рекрутировать тех людей, которые когда-то с вами были, особенно если они с вами заработали. Можно просто сказать такую фразу. Ты же со мной когда-то заработал? Правильно? Ты же в прошлом бизнесе купил себе машину? Ты же в прошлом бизнесе сделал что-то? Я тебе предлагаю идею, и ты еще больше заработаешь. То есть это если есть у вас возражение, либо боязнь там, звать каких-то новых партнеров, в бизнес, в новый ваш бизнес, вы должны понять такую вещь, что не нужно бояться людей. Я общался недавно с одним своим партнером, он, он осознал такую вещь, э, с одним из своих ключевых партнеров. Он говорит, Ваня, я понял то, что мой список, список это те люди, которые являются э, клиентами, а партнерами из этого списка, ну, может быть, будет там 4-5 человек, которые будут служить со мной идти, 10 человек, ну немного. То есть список, например, может быть, 500 человек, из них 490 могут быть клиенты, да, а 10, которые вот прям всегда будут вместе с ним развиваться идти. И он это понял. И что это значит? Человек, который есть в вашем списке, вы всегда можете предложить товар, либо новую услугу. Не нужно бояться этого. И чем больше мы с вами даем информации, тем больше мы с вами а, к себе, то есть, а, приглашаем людей в бизнес. Дальше, следующее возражение, такое а, часто встречаемое. У меня нет времени. Ух ты. Царица, либо царь, у тебя нет времени. Смотришь, одеться даже нормально не может. Как легко а, отработать возражение а, по этому? Вообще легко. У некоторых прям, знаете, прям... То есть сразу глаза вот так вот э, из орбиты вылазят. Я это показываю и показываю постоянно на закрытиях сделок, на презентациях. И многие люди это уже видели, кто-то это знает. Пользуйтесь. Потому что то, что вы написали, человек увидел, у него зафиксировалось не только на аудио, он еще увидел, у него картинка в голове остается. Что я человеку говорю? Я говорю, сколько, вот смотри, сколько у нас времени в сутках? То есть у меня несколько э, инструментов закрытия. То есть, например, хоп, считалочку с ним сделал. Пробило, но не до конца. Угу. Занятой, хорошо, значит, на время сейчас возьму. Хоп, пум, все, на время взял его. все, классно. 24 часа. 24 часа. Я вас спрашиваю, хорошо, сколько ты времени тратишь на работу? Сколько человек в среднем тратит в времени на работу? Официально 8, на самом деле больше. Вот. 8, 12 часов, ну пусть будет 8 официально. И самое интересное, средняя зарплата. 400 квадратиков. 400 долларов. И тут а, не нужно бояться показывать ему то... Вот смотрите, у вас закрытие происходит таким интересным, что вы прям человека накаутируете. А, картинкой за картинкой. Бах, ему вектор написали, да, сколько он зарабатывает. А, Бах, ему, например, показали, сколько нужно времени, чтобы он там а, купил себе квартиру либо машину. Он понимает это все. И прям вот, вот такой картинкой вы можете его прям... Очень хорошо дожать, добить в том плане, что он еще больше осознает то, что этот бизнес и эта возможность увеличить его жизнь. Почему? Потому что время под ним будет увеличиваться. Что это значит? И вот, например, я показываю то, что у нас есть а, по системе. Далеко я не ухожу, чтобы а, людей не шокировать большими цифрами. Это, кстати, есть в Файла 10 уроках на салфетках. Можете послушать, почитать, а, запишите там книгу, я не знаю, ну, как, чтобы просто понимать. Просто показывает человеку, как формируется команда. И говорю: посмотри, если я к примеру трачу. Один час на этот бизнес, к примеру. В месяц это будет там, 20 с чем-то часов, если убирать, например, в воскресенье и субботу. Там 22-25 часов. К примеру, я просто человеку говорю. Вот. У меня есть, там, например, 20 друзей, понятно, что не все из них заинтересуются этим, но 4 точно скажут «да». Это прям вот статистика. Вот если правильно провести, даже меньше, если правильно 16-20 встреч, ну, 16-20 встреч провести, все, 4 человека по-любому. Если вы сделали все по системе, все правильно, свободно аккуратно. Я говорю, вот смотри, первый месяц у меня команда 4 человека, второй месяц у меня команда 16 человек, и третий месяц команда, например, 64 человека. И в общем, в общем, это 84 человека. Он мне только что говорил, что у него нет времени. Я говорю, слушай, 84 человека умножить на 1 час, хотя бы на один час, хотя кто-то из них будет 5 часов заниматься этим бизнесом, кто-то 10 часов будет заниматься этим бизнесом, кто-то будет, там, не знаю, там, час в неделю тратить. Но просто если 84 умножить на один час. 84 умножить на один час. Сколько получается? 84 труда часа бизнеса проходит под вами, под вами. То есть получается, что ваш бизнес больше чем 24 часа в сутки. И тут не бойтесь продавать, и даже хорошо продавать человеку то, что, смотри, ты можешь лететь в самолете, тебе приходят деньги. Ты можешь покупать э, вещи, тебе приходят деньги. Ты можешь заниматься не знаю, любовью со своей любимой девушкой, тебе приходят деньги. Ты можешь загорать, тебе приходят деньги. И что самое интересное, здесь ты получаешь больше. То есть с такой командой уже доходность несколько тысяч долларов. То есть не бойтесь писать, особенно те, кто, то есть, например, Airbnb а Club у нас, при такой команде у вас получается примерно уже полмиллиона рублей. Это если на больших пакетах. То есть полмиллиона рублей, это уже серьезный аргумент. То есть мы можем увидеть, что получит человек слева за три месяца его жизни, и что человек получит слева за три месяца его активной жизни в этом бизнесе. Слева он получит, там, например, там, 90 тысяч рублей, но опять же он не будет свободный. Справа он заработает намного больше, и у него появляется свобода. Вот. Да, также у кого есть результаты, не бойтесь оперировать ими. Вы можете прям цеху показать структуру. Очень легко люди берутся чеков. То есть особенно те, у кого есть чек, не бойтесь, показывайте. Смотри. Ну, это если человек, например, ну, как бы сам интересуется. А, я обычно человек не показываю, ну, то есть так хватает навыков. Дальше, помимо этого всего, а, люди еще что? Какое у нас еще может быть возражение? Ну, вроде бы, наверное, то есть вот этих коротких моментов достаточно для того, чтобы вот прямо сильно человеку посадить в его голову семя того, что это интересно, это кайфово, это решение его проблем. Это решение его возможностей, и не нужно бояться говорить здесь и сейчас. Человек начинает говорить, ну да, мне все понравилось, я пойду думать. То есть я пойду думать, либо я пойду советоваться, либо я еще там что-то пойду делать, ну, то есть придумывают. И в этот момент я просто человеку что объясняю? Я говорю, слушай, вот смотри, ты должен понять, что нужно принимать решение здесь и сейчас. Для чего? Для того, чтобы, ну, то есть у тебя был быстрый результат, у тебя дублицировала также команда. А также, а также чтобы помимо этого всего, ну, то есть то, что вы будете дублицировать команда, Ах, нужно сразу же ему сказать, чтобы он то есть, начал искать деньги. Потому что если вы это не сделаете сразу, то есть, вы должны ставить точку. То есть точка в конце вот этого всего, вот запишите тебе, когда мы с тобой начинаем строить бизнес. То есть нужно спросить его. И он вам должен сказать, например, завтра, либо сегодня он деньги приносит. Ну чтобы это было прям вот так, недалеко, не через 15 лет. И если он скажет, блин, надо подумать, надо посоветоваться, задать ему вопрос. Слушай, а ты с кем будешь советоваться? У тебя в окружении есть хотя бы один друг? который является экспертом этой индустрии, MLM-индустрии, и который, ну, хотя бы 5000 долларов в месяц зарабатывает, чтобы пойти за советом к нему. 99% людей, которые выполняют встречу, скажут, нет. И вот тогда вы можете сказать, слушай, если ты хочешь быть кузнецом, иди к кузнецу за советом. Если ты хочешь быть, я а, знаю, там, батюшкой, да, то есть иди в церковь. Если ты а, хочешь стать бизнесменом, вот я перед тобой сижу тот человек, который тебе может дать рекомендацию, не совет, а рекомендацию и объяснить смысл этого бизнеса. Так что, вот так вот, дорогие друзья, на самом деле ничего сложного нету. Самое главное, поймите, многие люди, как слепые котята, бегают и бьются об стены. Просто бегают и бьются об стены, хотя дверь открыта. Дверь в свободу, в дверь в лучшую жизнь, дверь в успех. Они просто эту возможность посылают нахер. И ваша задача дать им это понимание, что если они будут так относиться к себе, то жизнь ударит очень сильно по голове. И именно поэтому вот такие... Закрывающие моменты, они не сложны, они легки, и каждый человек может вот это нарисовать. Вы же можете вот так вот нарисовать два, два треугольника, 24 часа, 8 и вот 4, 16, 64 Можете, Может, это продается система, и эта система работает. Очень много людей стали миллионерами по вот этой системе. Это уверенность, это ваши действия. И когда вы показываете вот это, человек понимает о ваших намерениях, и он боится, почему боится, да потому что вы показываете его результат. Вы показываете, что за три месяца он отложит только там, 15 тысяч рублей, по 5 тысяч все будет вкладывать. И он в этот момент, сидя перед вами, понимает, что он ни хрена не отложит. Почему? Да потому что он не откладывает деньги, потому что у него зарплата не 30, а 15, и он еще в долгах живет. Все, вы постебались над ним, только сделали это грамотно, с той позиции, что он это осознал. Вот. А, так что, дорогие друзья, а, но боитесь... А, да, боится признаться. И, и тут он понимает, что он играет против вас. Вроде бы, как бы, вы играете, да, в карты, но ему кажется, что вы видите его карту. А так оно и есть. Вы видите его карты, вы видите его жизнь. От зарплаты можно уже много чего рассчитать человеку. И в этот момент он свои карты кладет на стол. И вы выигрываете. Так что, а, очень... Хорошо, подумайте по взаимодействию вот этих определенных моментов на закрытие. И практикуйте. Первое, сначала учитесь с куратором. Второе, если вы сами куратор, учите своих людей, ну и совершенствуйтесь. И чем проще вы будете доносить информацию, тем проще люди будут воспринимать. Потому что у нас есть передатчик, а есть приемник. Самое главное, чтобы приемник понял, о чем вы говорите. Потому что если вы, как говорил Женя, бла-бла-бла-бла, да, то приемник вас не слышит. Вы там на радио Energy, он на радио FM, он вас не понимает. И нужно человеку давать на его радиоволне спокойно, объективно, понятно, все. Так что, дорогие друзья, спасибо вам. И я так понимаю, Женя сейчас включит видеоролик. Благодарю Евгения за подготовку такого конкретного вебинара. Я сейчас просто в конце, ну как бы без какой-то подготовки в лес, Просто дать вам каких-то дополнительных фишек. Вот, Женя молодец, дал все структурировано, все понятно, все четко. Ну и давайте действовать, давайте развиваться. И давайте покажем этому рынку, какие чеки можно делать и... Покажите себе, покажите себе то, что в 2016 году ваша жизнь кардинально поменяется, она будет намного интереснее, успешнее, и вы сделаете шаг вперед. И не нужно бояться, нужно действовать. Просто действуйте, вам дается обучение. Те, кто э, хочет там еще раз переосмыслить, посмотрите запись, запись будет. С вами был Каллагоров и вам. Всем пока.